Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши программы. Мы – это интернет-портал радиоцентра «Сангейтс». Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра «Сангейтс». И в, этот, в это время у нас 12 часов 15 минут дня в городе Чикаго, но зато уже 20-15 в Москве. И на связи у нас Казани, Россия, Ольга Викторовна, учитель. И здравствуйте, Ольга, во-первых. Да, добрый... у нас добрый вечер, вам добрый день, да, да. здравствуйте. Uh, здравствуйте у нас, uh -huh. дорогие друзья, в прошлую пятницу мы, правда, провели внеочередную программу по с, в среду, поэтому можно ее посмотреть, увидеть на... Uh, в, в, и в Фейсбуке она выложена, и, в общем-то, в Ютьюбе. SunGate Radio uh, вы можете найти, подписаться на канал и будете получать эти программы, которые будут регулярно выходить, они все записываются ну а мы сегодня продолжим тему мы начали в прошлый раз тему о способной возможности точнее человека о прошлых жизнях, как и для чего нам это все надо и главная тема и главная идея всех программ это то, что в общем то человек это не то что мы видим в зеркале, а человек это гораздо глубже, гораздо тоньше и те субстанции, которые скрыты для нашего материального зрения. И Ольга нам об этом рассказывает, и вот буквально недавно она приехала из Санкт-Петербурга, где, как она рассказывает, периодически шли дожди. Периодически почему? Они шли периодически, потому что в этот момент Ольга выходила гулять, ну а под дождем гулять, как мы знаем, не очень-то комфортно, поэтому ей приходилось останавливать дождь, и поэтому вот эти периоды затишья, вот благодаря, то есть, петербуржцам повезло, можно так сказать поэтому давайте мы об этом поговорим как человеку добиться того чтобы ему были подвластные стихии? не в том плане чтобы быть хозяином природы как знаете у нас лозунг был в советском союзе человек это хозяин природы надо только прийти и она тебя покорится и так далее как может покориться природа какой-то одной песчинки да? Uh, но тем не менее, человек к этому стремится, во все века он стремился, куда-то он что-то искал, uh, мотивация у всех была разная. Как правило, как правило... Мотивация это заканчивалась, если это было, конечно, не на благо общества, а на благо самому себе, заканчивалась печально. И для этого человека, мы знаем примеры, и для даже всех цивилизаций. Сейчас мы говорим о, даже об Атлантиде, такой высокоразвитой цивилизации. Скажите, Ольга, вот была такая высокоразвитая цивилизация Атлантида, это потомки, скажем, травидийцев там, ну, и других цивилизаций, там, ну, Арии и так далее. А вот почему погибла меня, такая угу. высокоразвитая цивилизация? Ну, смотрите, ведь ä, всегда хочется ä, найти правильный путь, да, потому что ä, многократное понимание того, что ä, на, на, опыт, да, многократный опыт и приведение каждый раз к плачевному от отрицательному результату своей цивилизации ты понимаешь что тебе либо ты правильный путь находишь либо ты опять разрушаешь свою игру понимание было поэтому очень хотелось найти именно правильный путь стали искать и собственно на первый взгляд одни предлагали значит научить а, ну тогда еще были земляне еще ну, такие развитая допустим раса как земляне и было желание научить их управлять энергией, а у лемурийцев, последних лемурийцев, не было желания научить э, землян, дать им передать технологии, знания и так далее. Это было очень опасно. Ну, как, как обезьяне гранату дать, это примерно, да, равное. Но оказались правы те, которые были дать э, за то, чтобы дать знания. А но тем не менее поссорились достаточно серьезно, потому что технологиями, которыми они обладали, и сучить в руки совершенно неумелым и не знающим, и не понимающим, не, не имеющим вообще никаких а, пониманий и знаний законов природы, именно законов космоса, что зачем последует, а, привело к тому, что достаточно серьезные ссоры, достаточно серьезное непонимание, непримирение привело к тому, что все-таки а, пришли к выводу, что Война Просто началась война И ну, В результате войны, конечно Победителей не бывает Это мы знаем да? И ну, пришлось Дальше уже терпеть все последствия войны Потому что война была и в воздухе Она была и под землей Как мы знаем, да и на земле Поэтому э, Катастрофа Собственно произошла как раз Являясь результатом да, Наших допустим одна цивилизация победила другую цивилизацию, это понятно потому что, скажем так, лемурийцы и дровидийцы, две цивилизации одна технократическая, другая была духовная цивилизация и когда погибла одна цивилизация вторая не могла существовать поскольку нарушился баланс и тогда всякие катаклизмы смещение полюсов, там северный с южным и так далее, ну так это как бы описывается, это гипотеза но тем не менее она имеет место быть но Атлантида, она, скажем так, 40, допустим, считается mm -hmm. там, э, сколько, 40 миллионов лет тому назад, mm -hmm. я, я уже не, не помню. Нет, а, ну, наверное, первые, да, первые, а это все-таки не Атлантида, первые были цивилизации, приходили с, с других планет, назывались они Лукумицы, -лу ну, вот Мале, точность слово забыла, mm -hmm. и да, жили да. они mm -hmm. достаточно жили по несколько миллионов лет цивилизации развивались на земле здесь было много всего да, да даже страстно в общем-то продолжительность что? жизни была настолько мы года. имеем, высоко да? mm. сегодняшний день имеем Мы 16 цивилизация по счету поэтому у нас на сегодняшний день весь опыт который мы собрали проживая, да, жизнь за жизнью на земле. Собственно, этот опыт весьма бесценный. Люди не понимают, насколько они ценные, экземпляр хотел сказать, насколько они индивидуальности ценные, да, то есть ваши ответы, которые вы получаете на земле, ждут и считывается информация от нахождения ваших вариантов. То есть поймите, что в Атлантиде очень хотелось найти правильный ответ, они даже меркаба разложили уже, да, то есть одну земную меркаба разложили, но там у них не хватило знаний о кубе Метатрона. И на сегодняшний день мы изучаем сакральную геометрию, понимая, что там э, скрываются очень много ответов для нас. И тем не менее э, сегодня мы принимаем на, на борт, хотел сказать, корабля, да, но ну, если Земля космический корабль. На борт корабля принимаем тех же самых лемурийцев и атлантов, которые уже тогда имели знания о том, как открывается Меркаба, как мы путешествовали, у нас были межгалактические да, звездные путешествия. И сегодня эти знания пытаемся открыть, пытаемся что-то сделать, вернуть наше былое величие, которое было, и с тем запасом знаний, которые мы все-таки уже сейчас приобрели земляне, не видят ценности в своем теле, потому что они многократно разрушали свое тело, да, то есть то война, то голод, то холод, то непонятно что, тело не ценится у Землян. Для них это ну, одним больше, одним меньше, да, еще родиться там, да. Вот. Поэтому очень бы хотелось, чтобы. У пришельцев другое мнение у них. Тело является храмом, в котором надо... Да, у нас э, с интернетом с интернетом есть некоторые проблемы. Давайте я... я перед фактором, Ольга, я фактор, попрошу жизнь, вас, наверное, жизнь. вам... Нет быть... благоговения перед природой, которая дает, дарует и облагораживает жизнь, которая все переваривает, перемалывает, как mm -hmm. бы домом родным, да? Я вас попрошу, да. выключите, пожалуйста, да. вашу камеру, поскольку да. мы в эфире, да. она замерзает, ресурсы берет, у вас, наверное, да. интернет Хорошо. не очень. Да. Я оставлю свою камеру, ну, да, чтобы конечно. вы увидели, допустим, реакцию, там, допустим, да, я вам хочу задать да. какой-то вопрос. Да. А, вот сейчас вроде бы... Конечно, зачем Да, сейчас, есть, вроде, конечно, бы... Зачем он? Да, сейчас да. вроде бы как да. лучше, самое главное, о чем мы говорим, а да. все остальное да. это уже, так сказать... Так, сопутствующие да, товары. Да, это, конечно, да. Мы все время думаем, что Атлантида это очень далеко. Это, значит, ну, как бы много тысяч лет назад. На самом деле ничего не далеко, оно все близко, оно все рядом. И все, что мы там не доделали, мы сейчас находимся в энергиях Атлантиды. Все, что мы там не доработали, мы все равно будем это делать. И все проблемы, которые там не решились эмоционально, мы, если люди чувствуют на себе эту эмоциональность, то они будут понимать, на самом деле, что вот этот спор, он никогда не заканчивался. И нам нужно найти правильное решение между людьми. Люди должны понимать друг друга, то есть спускаться на уровень сердца. Поймите, когда человек заблуждается умом, смотрите, ум куда ведет. Когда вы слушаете законы, когда вы слушаете какие-то постулаты, догмы, циркуляры, вы считаете, что другой человек поступает неправильно, он поступает незаконно. И вы не включаете сердце, вы включаете ум и начинаете говорить, ты поступил плохо, ты поступил незаконно. Все, сердце никто не слушает. На самом деле, если люди сумеют вот эти э, припоны, если у, сумеют вовремя выключить свой ум, который диктует вот эти законы, правильность, вот эту идеальность, скажем так, если вы сможете от сердца просто прощать людей, просто, да ладно, мало ли там чего, да. То есть, если вы будете слушать свое сердце и поступать как сердце, ну, понятно, что вы можете там получить, нагонять начальника. Понятно, что вы можете там получить какие-то там, ну, не знаю, какие-то угрозы, какие-то страхи испытать и что-то. Да. Но Вселенная так работает, что когда вы открываете свое сердце, ничего плохого с вами не происходит. Рано или поздно, все возвращается на круги своя. И вполне возможно, что в каких-то жизнях нам было очень страшно, когда нас казнят, нам было страшно. Мы, может быть, предавали свою веру, мы предавали своих учителей. Да, наверное, и нам действительно было плохо. Но тот, кто удержался до самого конца, тот, кто понимал, что игра, и она имеет свою оконечность, и нам выбираться отсюда все равно из этой плотности нужно было выбраться первые учителя пришли которые понимали хорошо что плотность сейчас созданная для игры требует большого ресурса внутренней силы и приходили учителя которые звали куда-то ну правда первых учителей успели быстро выгнать из игры и сказать что мы тут самые умные не мешайте нам играть а сегодняшний учить да. Вы, а имеете виду, а, вы имеете в значит... виду, вы имеете в учителя это аватары, которые были посланы на Землю? Да, конечно, аватары. Их очень быстро подвинули, не мешайся. Угу. А, да, у нас тут свои игры. То есть, когда аватары приходят и говорят о том, что есть новая игра, есть пятое измерение, есть кладовый скачок, есть сердце, есть бог, есть любовь. И когда они двигают нас тут, двигали нас туда, в этот коридор, мы же не понимали, что они от нас хотят, и мы не понимали, куда идти. Да? мы все время там люди говорили, там допустим Христу, ты куда нас зовешь? У тебя Николай Двора, то есть. Mm -hmm. что мы там будем делать твоим да, да. и вообще, да, вообще кто-то ну, такой ну, да, какой ты имеешь право если действительно да. у тебя нету то есть получается да. человек до э, да. меряет э, э, э, так сказать шаблон э, если ты учитель, да. значит у тебя должны быть какие-то регалии допустим mm -hmm. да ты должен иметь какой-то то, э, да. -то лицензию ты должен иметь действительно Николай двора ты должен иметь да. замок вот тогда ты можешь ты достиг всего то есть измерение да. и вот. вот это вот мерило это материал какие-то вещи так. духовности нету но я хочу вам задать вот такой да. вопрос мне кажется это достаточно mm -hmm. нетрадиционный может быть нетривиальный mm -hmm. вопрос вот смотрите что mm -hmm. происходит mm -hmm. а, то есть там как говорится сверху все видно и там все как-то управляется mm -hmm. а если как бы сверху mm -hmm. учителя хотят чтобы uh -huh. земляне в конце концов поняли uh -huh. это и начали бы функционировать так, как uh -huh. они uh -huh. должны функционировать, так как это было раньше, uh -huh. допустим, так почему бы тогда uh -huh. а, не ставить э, своих, так скажем, ставленников вместо тех людей, которые нам uh -huh. прививают совсем другие ценности? То есть uh -huh. э, никак... В школах uh -huh. нас не обучают, как быть счастливым, в школах нас не обучают, uh -huh. как иметь э, какие-то, допустим, uh -huh. правильные отношения друг с другом, uh -huh. а, что любовь это – это uh -huh. действительно свет, единственная ценность, которая uh -huh. существует, поскольку это не материальная вещь, uh -huh. это высокие вибрации. Почему же нам прививают... Uh, mm -hmm. какие-то вот причем mm -hmm. везде и чем дальше тем больше прививает какие-то вот только материалистические mm -hmm. какие-то вот такие вот наклонности и мы идем в этом только направлении почему тем высшим mm -hmm. силам не mm -hmm. сделать по-другому как ваше мнение а uh, высшие силы не могут да, конечно высшие силы и не могут сделать по-другому потому что сама по себе игра была уже ограничением всех правил а, уже то есть надо, то есть надо доиграть ее, да? А, продвижение твоего сердца. Да, это сама игра была по таким правилам написана. То есть чем хуже, тем лучше. Чем больше у тебя эмоций, а, тем больше ты получишь ответов. То есть тем выше ты развиваешься. Чем больше ты приходишь препятствий, а, ну, скажем так, условных, да, препятствий, конечно, чем больше ты страдаешь или там испытываешь еще какие-то эмоции, тем быстрее ты растешь, тем выше ты становишься по вибрациям. То есть земля – это как плацдарм, на котором можно тренироваться. То есть как тренировочный стадион, что называется, да, или как школа, как хотите. И, конечно же, сюда приходят на тренировку, а не для того, чтобы здесь прожить счастливую жизнь, как иногда. Нет, можно быть счастливым, если ты знаешь короткий путь. То есть учителя знали короткий путь, знали, как его пройти, и они могли испытывать э, счастливые минуты блаженства. Но основная масса людей все-таки проходит свои испытания, проходят уроки и, конечно же, повышают вибрации иногда очень с большими, ну, скажем так, трудностями жизненными. И не все люди понимают, что все, что они... Проходят, создают они сами. Сами для себя. Все препятствия они строят сами. Никто им не помогает строить эти препятствия. Они сами все делают. Но это очень трудно осознать, когда ты понимаешь, что человек пришел, у тебя отхватил получастка, и очень трудно понять, что это ты его позвал, этого соседа, чтобы он отпилил тебя половину территории трудно это признать, и трудно это понять. Да, потому что считается, это, а. на, это же наша карма. На самом деле что происходит? На самом да, деле конечно. не сосед в этом виноват, который у нас это все отобрал, а мы-то да, виноваты. Конечно. Только мы этого не понимаем. Да. А почему пришел сосед, который у нас это все отобрал? А потому что мы в свое время где-то сделали что-то не так. И тогда угу. нам в виде соседа далась да. реакция на то, что мы сделали угу. не так. Да? Но мы, к сожалению, этого, как правило, не понимаем, и мы обращаемся, у сказать все эмоции гнев и ненависть на вот этих террористов на всех остальных и те которые совершают противоправное действие на и это действительно правда правда не мы должны это делать облеченные скажем государством допустим определенные структуры которые действительно ну по этой игре их назначили так скажем соблюдать порядок вот. Это мы должны эти вещи понимать. Да, И действительно, mm -hmm. я понимаю вот то, что игра, mm -hmm. которая была начата, ее как минимум надо доиграть. Mm -hmm. И существует правило. Игра началась, да. она продолжается, она mm -hmm. заканчивается чем-то угу. а, и те угу. люди, которые да. э, поймут, они, ну в, в конце концов спасаются угу. и во время всемирного потопа тоже угу. люди спасались, не все же погибли, правильно? Да, Поэтому и конечно. сейчас будет та же самая ситуация, если да, что-то будет происходить, э, ну кто-то угу. понимая это, в общем-то, так сказать, угу. останется и будет продолжать свое дело. Угу. А, Ольга, скажите, угу. э, ну вот угу. Вы знаете, я обещал, вот у нас была передача прямо перед вами, мы разбирали очень mm -hmm. интересную тему. Она, конечно, такая земная материальная, но тем не менее. 6 июня э, mm -hmm. мы отмечали день рождения э, великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. И вот существует мнение, mm -hmm. мнение о том, что когда Пушкин э, погиб, ну, то есть он погиб на дуэли, это мы знаем, да, в, буквально mm -hmm. через какое-то время зажглась новая звезда во Франции. Эту звезду звали Александр Дюма. И огромное количество совпадений mm -hmm. э, в Пушкина mm -hmm. и Александра Дюма. Это существует mm -hmm. такая версия. Мы не в плане обсуждать того, чего не обсуждаемо, mm -hmm. а, но, тем mm -hmm. не менее, скажите, для mm -hmm. чего-то ведь это вот надо было, для чего-то это происходит. Скажите, вы mm -hmm. э, э, э, э, э, или, допустим, есть люди, которые могут проникнуть за завесу вот этой давности и определить, это таки, да, имеет место быть, потому что инкарнация, ну, время-то не прошло, должно пройти как минимум, скажем, 37 лет и 40 дней, к примеру, да, грубо говоря, для того, чтобы зажилась новая звезда и в том же самом, то есть инкарнация. А тут произошло буквально очень быстро. Такое возможно или нет? Как вы считаете? Ну, во-первых, да нет, конечно, нет, потому что, во-первых, Пушкин обладал высочайшей вибрацией и шел, конечно же, как индиго 8 измерения, и поэтому отдых, разумеется, да, был достаточно длинным. Я не думаю, что он посетит землю в ближайшие тысяч лет. Вот. И то, что другие, скажем, талантливые существа, которые приходят на Землю и облагораживают, скажем так, наш ум или там наше обучение, благодарность им огромное, вот, а, приходят они редко достаточно, но тем не менее, учителя приходят всегда, независимо от того, казочника или в качестве там поэта, или в качестве, в качестве еще чего-то приходят. А, у каждого есть возможность проявить себя, оставить здесь творчество после себя, и, конечно же, им всем огромная благодарность. Нет, конечно... На... Иногда бывает, там, вот, тоже там после Далай-Ламы тоже пытаются там инкарнацию установить, когда он родится. Нет, нет, ни в коем разе. Да, он еще не умер. А, одну... угу. Да, вот это могут земляне. Умерли сразу в следующее тело. Да. То есть с низкой вибрацией есть возможность быстрее попасть на землю. Высокая вибрация при... приходит по своему желанию. Нет, конечно. Угу, а, угу. Сейчас, вот продолжая эту тему, хотелось бы еще сказать, что когда у людей а, появится желание выйти из игры, то они должны понимать несколько вещей, что от коллективного бессознательного очень трудно отделиться, потому что те правила, законы, и та информация, и та философия, которая была вложена в детстве, очень трудно смываются с наших мозгов. Проснуться тяжело, вырваться из этого всего. И только те единицы, которые вырываются, успевают напитаться новой информацией, читать учителей, идти за учителями. Только им удастся а, сейчас выйти из игры и настроить какую-то часть населения в правильном направлении. Здесь очень плохо помогут школы, потому что школы, скорее всего, придется вообще закрыть, потому что там нет информации новой. А, придется, может быть, пере, переориентировать институты и так далее. То есть а, на сегодняшний день... Очень сложная ситуация будет там, в экономике, да, там, в политике и так далее. Людям придется пройти такую перетряску, настолько мощно людям сейчас предстоит пройти внутри себя перекалибровку, это можно назвать. Да? То есть каждый человек будет делать выбор, он с Богом или он не с Богом. То есть, как Христос сказал, ты либо служишь мамоне, либо Богу. Здесь нужно каждому человеку понимать, что все, что происходит, будет происходить на Земле, это будет касаться его тоже. То есть нельзя так сидеть у экрана телевизора, ой, да, там наводнение, здесь землетрясение, здесь там банк обрушился, тут взрыв, тут еще. Надо сказать, что никто не останется в стороне. Нет такого понятия, что где-то там что-то произойдет, а у тебя все будет замечательно, все будет хорошо. Нет, так не будет. Либо вы работаете эмоционально и работаете над собой. И прорабатываете у себя все внутри, работаете, да, и со стихиями, работайте с собой, либо вас будет встряхивать и мало не покажется. Поэтому большая надежда на то, что все-таки люди сами проснутся, то есть не, не кто-то будет подталкивать паровоз, бегущий сзади. Очень хочется, что, чтобы люди сами начали активно внутри себя искать поиск внутри, центр Бога внутри начали искать. Хотелось бы, чтобы люди включились в этот процесс, начали медитировать и отбросили все, что они знали до сегодняшнего дня. Весь мусор нужно из головы вытряхнуть. Пожалуйста, все знания находятся в Акашах или информационном поле галактики. Да? Вы получите эти знания. Не надо за них держаться, там за дипломы, за школы, за... это все есть. Оно никуда не делось. Все знания по щелчку приходят. Вам не нужна громаднейшая память, вам не нужны компьютеры, вам ничто не нужно. Раз, вы открываете хроники и получаете доступ к любой информации, которую вы хотите. Когда вы пытаетесь из ребенка сделать там робота, вот давай запоминай, вот давай решай, вот давай делай, вот это интересно. Да все чушь собачья. Выкиньте это все из головы. Ребенок, попросите его, пожалуйста, включить центр, включи свою связь, послушай своего ангела. И когда тебе ангел даст правильное решение, он тебе материализует все, что ты хочешь, он тебе сдаст любые знания. Любые знания – это то, что находится за Навью. Это то, что находится за пределом. Это там невидимый мир. И он готов тебе дать все, что ты хочешь, только ты туда обратись. Когда ты же здесь пытаешься по получить какие-то знания, ну, конечно, там обрывки, огрызки, конечно, тут немножко услышал, там немножко услышал но тотальных знаний, те, которые тебе нужны будут для того, чтобы ты развивался, строил свою новую жизнь, чтобы ты строил новую землю, чтобы у тебя появились новые каскады водопадов, чтобы у тебя были творцы, голубые розы, чтобы у тебя летали ангелы, чтобы у тебя открылась Смеркаба, чтобы ты путешествовал по другой галактике, чтобы у тебя все это происходило, для этого тебе нужно будут особенные знания, которые только внутри, их нет снаружи, их Нельзя найти снаружи, вся вселенная твоя находится у тебя в сердце, там, в источнике, заглядывай туда внутрь, согласуя свою ум или с высшим разумом, согласуя свою душу, со сверхдушой, только тогда вы можете познать себя, увидеть себя, знать зачем вы, кто вы, почему вы, у вас будут ответы на все вопросы, не бойтесь туда заглядывать. А, мне в детстве сказку рассказывали не смотри на небо там чертики через звезды за тобой подглядывают. ну правда очень весело <кười> <кười> а, люди, да, ну очень весело но вот люди верили да очень смешно <кười> Ну <кười> вы знаете э, это все правильно это мы все знаем только единственное что очень многие люди Uh -huh. они это инстинктивно понимают, но uh -huh. вот как практически это все сделать, uh -huh. это довольно сложно, uh -huh. а, потому что нету инструкций, uh -huh. а, как это делать. Uh -huh. а то есть где-то попадаются, конечно, какие-то варианты, а, попадаются учителя, но uh -huh. опять же, люди идут с этим, они еще не готовы, может быть, они обвиняют, естественно, не себя, они обвиняют каких-то учителей или людей, почему у них, у самих не получается. Ну, uh -huh. на самом деле, я вот уже сейчас обращаюсь к нашим уважаемым mm -hmm. радиослушателям видеозрителям mm -hmm. на самом деле мы пытаемся как раз таки об этом и mm -hmm. говорить и говорить не теоретически а мы пытаемся говорить практически скажем mm -hmm. Ольга Викторовна в данном mm -hmm. контексте вот то что наших программ она это мы сейчас говорим в эфире мы говорим для того чтобы люди слушали для того чтобы они как-то внутренние струны затрагивались вот mm -hmm. нашими нашими беседами а как уже потом uh -huh. идти? Ну, для этого существуют специальные программы, семинары, какие-то уроки. Я очень рад принимать в этом участие uh -huh. в качестве общения, uh -huh. Ольга, с вами. И, uh -huh. опять же, это очень интересно. Если бы у меня спросили вы сейчас, как, скажем, там познакомиться и как попасть на семинары, то проект этот не мой, есть проект uh -huh. «Человек будущего». Это очень интересный проект, я рад о том, что я каким-то образом, так скажем, в этом принимаю участие, но, пожалуйста, тем не менее, вы можете задать эти вопросы нам, и эти вопросы задаются на ютюбе, эти вопросы задаются на Facebook, и мы вас перенаправим туда, чтобы вы напрямую уже, так сказать, поговорили, то есть вариант практического применение этих знаний, он без uh -huh. сомнений есть, и он заслуживает внимания, потому что те люди, которые уже побывали, они уже в полной мере на себе ощущают и э, для чего нужны Акаши рекорды, и они не нужны uh -huh. просто, чтобы знать свою дату своей uh -huh. там я знаю у всех свои даты, которые хотят знать, а для того, чтобы понять свою природу. Вот только для этой цели, ну, на этой ноте мне хочется закончить тогда нашу программу. Дело в том, что Ольга Викторовна недавно приехала совсем, ну и, конечно же, надо и вечер уже к тому же, и поэтому надо, скажем, дать отдых этому физическому телу, которое является нашим сосудом, где хранятся внутри самое главное, самое настоящее. Поэтому разрешите мне с вами попрощаться, поблагодарить вас за, как всегда, очень интересную программу, за эти знания, которые вы нам открываете. Ну и, дорогие друзья, мы очень рады о том, что вы нас слушаете, и вы с нами общаетесь. Поэтому, еще раз большое спасибо, и до новых встреч. А мы встречаемся, напомню, по пятницам. По пятницам наше время, 8 часов вечера по Москве, 20.00 по Москве, Чикаго в это время 12 часов дня. Mm -hmm. uh, все, дорогие друзья, спасибо mm -hmm. за внимание. И ждите программ, которые скоро появится на YouTube. Это Сангейтс mm Радио. -hmm. Майкл mm -hmm. Мелехов, руководитель центра. Всего вам доброго. Mm -hmm. До свидания, удачи, mm -hmm. любви. Mm -hmm. До свидания. Благодарю. Mm -hmm. Спасибо.